Всем дровенский с вами и это в... опять через Чейз Зонс. Что понимали, это вообще браузерная игра? Я не понимаю. Нет, типа, это через геймджол, да, но. Это браузерная игра. Помогите, нам, типа, надо найти. Ну, ну, слушайте. Как, как, как всегда, просто вот, ну, как, как, как у всех. Что сделал на весь экран? О. Так, вот ну, сейчас у нас. Mm, первую ночь вообще ничего. Ну реально. Ну, вообще. Что? дальше. Ты... Ну <свеч> вот на этого. Я вам еще, все типа один день, да? Нет, второй есть. Ой! Кто? Что? Почему? Почему? Я сейчас, ну, какого фига? Но, но... О, он завалил Ну, слушай, но... даже... даже не надо вот сейчас Вот так бац бац бац бац бац Ого, бац бац вот так бац, бац, бац, бац. Почему это не пасхалка? Почему это не пасхалка? Тут иг мы, типа, игрушки за зачем? Я, я, я, если типа разработчик не сделал тут ни одну игрушку, которая может там пищать. Что же смысл украть? Ой-ой-ой, злой! Ой, ой ой Люди, вы куда? Все против одного типа? Фу, ты чё? А что? Ты, ты офигел, нет? Вы не, вы не. Вы не офигели вообще, типа, люди вот-вот вот этот дебил. А, всё, тебя что -то, что? А он тебя тоже. А, а он, не дай бог, все мой. Где, Где он? он? А, он с ним. Я могу в конце. Надо да, здесь еще за третий. Ой, ой, А кто ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Вы офигели? У меня что автоматически закрылась дверь? Ой, автоматически... У меня автоматически закрыл дверь. Я не нажимаем я просто автоматически закрылась в эту дверь. Я нажимала, типа там. Потом... То есть я даже не могу ничего, я могу просто ничего не делать, у меня типа все будет автоматически. Я, я правильно тебя типа, понимаю? Чё это не Ой, -ей -ей. ой, ой, ой, ой. Куда? Кто куда? Ай, Вау я что за фигня? Тут честно, тут реально теперь типа, все автоматически делает. То есть вот сейчас идет третья ночь. Ух, если реально будет то же самое. Опа, второй, второй, да? Ой, да, это, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, в <смех> <Бородия Лена. смех> <смех> <смех> ты так не делаешь? Вот ты Не он Вот он крутой, ты нет Он крутой, ты нет Понимаешь? Вот, вот крутой Вот тупой Вот крутой, вот тупой Вот крутой, вот тупой <смех> <смех> <смех> А моё Вот я говорю, он крутой, ты тупой <смех> Так я понял, это что? Вы кто такой? Кто вы такой? Я вас назвал. Видите? Ну, класс. Просто... здесь у меня было все в сейчас? Что-то сейчас было? Это первый... Я пытался... Это, это да, мне кажется... Надеюсь, это единственная вещь. Но, типа, вряд ли это будет еще одна, потому что... Я говорю, у меня это <мазать> все, типа, автоматически работает, типа. Без ты. Я ты даже не ничего не делаю. Сейчас а, мы посмотрим. <плывший> <собой. плывший> не знаю, тут, типа, смысл... Опа, вот, вот, вот, вот, часа нам напрямую... Напрямую. Ну... Не меня, типа, вот он уже бежит. Он закрылся автоматически... Ладно, я, я просто... Не, я ничего не буду делать. Типа, вот рядом. Просто оставлю там так вот экран. Ничего не я думаю. Оно Вот, оно... Оно автоматически... Закрывается, типа... Ну, да. Это, типа... Я поняла, да, видимо, типа... Видео, что ли? Типа такое. Вот. Короче, люди. С вами был Кошанский и всем пока!